Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодняшний расклад для раков на июнь 2021 года. Как обычно, я начну с Кельтского креста, а потом я вытащу несколько карт на любовь. Для тех, кто в паре, и для тех, кто одинок и в поиске. А, естественно, и про финансы чуть не забыла. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Я выберу десять карт для вас под колодой. Ну что ж, карта Солнца. Замечательная карта. Самая позитивная карта в колоде Таро. Карта, которая должна принести вам счастье в этот период. Это всегда что-то новое по карте Солнца, потому что часто в традиционной колоде на этой карте нарисован ребенок. То есть что-то новое, первые шаги в чем-то. Для кого-то это на самом деле может быть рождение ребенка, беременность. Для кого-то это новая работа. Для кого-то это новые отношения. Это могут быть поездки куда-то э, далеко, отдыхать может быть, может быть, переезд куда-то. Замечательная карта. Давайте посмотрим, как она проиграется с основным раскладом. В центре креста у вас пятерка Пентаклей, который перекрывает карта башни. Туз мечей в основе вашего расклада. В недавнем прошлом карта смерти. Во главе расклада у нас шестерка посохов. В ближайшем будущем еще один туз. Туз, посох... туз посохов. Для вас, мои дорогие, королева мечей. В вашем окружении еще одна королева. Королева кубков. Надежда и страхи. Четверка посохов. И чем все завершится? Рыцарь посохов. Ну что ж... Э Первое, что хотелось бы сказать, вот, глядя на ваши карты, пятерка Пентакли, карта Башни, карта Смерти. У кого-то, видимо, были очень серьезные какие-то произошли события. Ну, вот я как бы смотрю на все оставшиеся карты, на карту Солнца. Что бы у вас ни происходило, помните об, о том, что все это очень успешно завершится. Как бы болезненно, как бы трудно это не проходили какие-то события в вашей жизни, думайте только о позитивном, потому что позитив вас как раз и окружает. Давайте по очереди. Первые две карты в центре кристал у нас пятерка пентаклей, карта финансовых затруднений, карта проблем, проблем с жильем для кого-то, у кого-то проблемы именно со здоровьем, может быть, Карта, когда надо помогать людям, то есть, может быть, это не вы, может быть, кто-то в вашем окружении, вот тогда надо помочь человеку, либо вам, может быть, кто-то поможет, потому что часто эта карта э, иллюстрирована, как будто бы пара э, у стен церкви или какого-то религиозного дома, и там всегда-всегда помогает, дадут кровь, дадут еду, может быть, но это все так метафорически, а в общем-то, смысл в том, что во время трудности всегда надо опереться на близких, на родных, на друзей, которые могут вам помочь, а если вы кто-то из этого числа, то тогда помогите этим людям, я думаю, может быть, вы уже помогаете. Если у кого-то проблемы со здоровьем, значит, надо их навестить, надо помочь. Если проблемы с деньгами тоже, значит, или с жильем, временно приютить. Причем, я так понимаю, все случилось неожиданно. У кого-то, может быть, уволили неожиданно. Потому что, смотрите, люди просто слетают с этой башни. Уволили, может быть... Проблемы именно в отношениях, а, а, следовательно, после того, как отношения разорвались, особенно часто бывает, если женщина, например, не работала в семье, а отношения закончились, тогда, в общем-то, и финансовой поддержки нету, а, может быть, вот так вот, и, или идти некуда. Все может быть, у каждого это может вот эта башня неожиданно, она может проиграться по-разному. У нас даже карта смерти в недавнем прошлом э, тоже, как бы, можно ее и в прямом смысле, как бы, э, я редко ее, как бы, интерпретирую в прямом смысле, но все бывает. Вот эта вот неожиданность и карта смерти, но это вот серьезные изменения, все поменялось, все стало вверх дном, посмотрите. Вас, ваш статус изменился, то есть были вы, например, если работником какой-то фирмы, может быть, теперь вы безработные, были вы женой или мужем, теперь вы э, в разводе или расходитесь, или еще что-то. Все меняется, все стало сверх на голову. Единственное, что эта карта говорит, она очень как бы, позитивна в этом плане, она говорит о том, что... Примите же вы эти изменения. Судьба не просто так вас, вам посылает испытания и вот эту вот смену жизни на какого-то какой-то ситуации. Потому что э, как примите, так как вы быстрее адаптируетесь к, эти, к этим изменениям, тем легче вам будет как бы переживать все это. Вы посмотрите, какие карты вокруг вас. Я просто хочу вас поддержать и морально, и вот как бы эмоционально, потому что вокруг вас одни, два туза, у вас шестерка посохов, у вас четверка посохов, у вас карта солнца ваша, одна из главных карт. Поэтому понятно, что трудно может быть, понятно, что больно, но надо это пережить и выйти с достоинством из этой ситуации. В основе вашего креста, Карта туз мечей начать с чистого листа. Как символично это все проходит для вас, мои дорогие раки. Начать с чистого листа. Если это были отношения, может быть, которые были построены на лжи, на обмане, то тут, наоборот, начать все, когда все честно, все открыто, никаких тайн, никаких секретов, никакого недопонимания. Это вот ваш, ваш шанс именно начать вот так вот, начать с чистого листа. Начать. Это, кстати, карта юридическая еще, может быть, кто-то получит решение суда, или вы подадите, может быть, в суд что-то, либо вы, может быть, по справедливости все, сами разрешите все свои какие-то имущественные проблемы, либо, если это по работе, может быть, вам дадут хорошую хотя бы рекомендацию и выплатят какие-то деньги, ну, что-то вот ваше, ваш, ваш шанс тем более, во главе вашего креста у вас карта победы. Карта победы. Что тут еще говорить? Что я... Победа над собой, во-первых, может быть. Я переживу любую трудность. Я выстою и выйду из нее победителем из, этой, из этих событий, из этой ситуации. Я буду вот на коне, то есть с высоко поднятой головой. Никакие трудности меня как бы не не поколебают, я бы сказала. Вот этот я воин вот на этом белом коне. Тут не белый, правда, но я вот воин на коне. То есть не сдамся ни в коем случае. Это, кстати, как будто бы даже генерал армии он вперед идет. Но самое главное ее значение этой карты – это победа. Победа все равно будет за вами. Особенно если те, кто, может быть, решил. Кто-то подает на развод, кто-то подает на раздел имущества, кто-то подает на компанию, которая, может быть, вас уволила то тут то, то, то тоже как бы успех. Успех за вами. В ближайшем будущем еще один туз. Если это дело касалось работы, найдете новую. Поэтому вот об этом говорят карты Тару. Помните, я вам говорила, карта Солнца, что-то новое. Для тех, для кого отношения... Я не говорю, что это прямо завтра же вам тут же в дверь постучится принц на белом коне. Нет, но будет. Это будущее. Будут новые отношения. Потому что посохи – это страсть, это вот эта вот энергия. Войдет что-то новое в вашу жизнь. Будет новая работа. Посохи – это еще работа, карьера. Поэтому особо как бы не переживайте. Все будет. Для вас лично королева мечей. Королева мечей – это женщина элемента воздуха. Это весы, близнецы, водолеи. Такая знаете, железная леди, я бы ее назвала, холодная немного. Вообще, обычно, когда вижу королеву мечей, я всегда говорю снежная королева, то есть люди, которые не любят показывать свои эмоции. Это не говорит о том, что их у них нет, просто они их не любят показывать, они глубоко запрятаны, потому что у них все в голове. Они обдумывают, анализируют, они интеллектуальные, у них острый ум, саркастические чувства юмора даже, такой острый язычок, я бы даже еще сказала. Либо это, знаете, женщина определенной профессии, это может быть адвокат, если вам нужен, может быть психолог кому-то нужен, это еще хирург. Может быть, дантист, что-то вот юрист какой-то, что-то в этой области, либо человек какой-то специалист в какой-то области, может быть. То есть она все знает. Вот именно вот в этом вопросе. Можно к ней как бы идти консультироваться. В вашем окружении еще одна дама, но тут совершенная противоположность королеве мечей, потому что тут женщина мягкая, тут женщина заботливая, любвеобильная. Это может быть карта матери, которая, может быть, поддерживает вас в трудную минуту, либо близкой подруги. Для мужчин, может быть, это ваша партнерша. Если у вас проблемы, например, на работе, то тут ваша жена или девушка она вас поддержит, а как бы окружит заботой, вниманием, выслушает. Еще это тоже, так как люди. Водные стихии вы сами знаете, раки, вы тоже элемент воды. Люди интуитивные, люди чувствительные. Поэтому это может быть, например, таролог, астролог, эзотерик. Или тоже, кстати, психолог может быть, потому что это все про эмоции. Надежды, страхи, но, ну, скорее всего, надежды. Что хотите, вот после этого я не удивляюсь, что ваша надежда, вот четверка посохов, потому что это карта стабильности. Карта счастливой семьи, карта, знаете, когда нам делают предложение, может быть, хотелось бы замуж, хотелось бы обручение, хотелось бы, может быть, дома своего, такого, знаете, покоя. Вот эта вот карта, именно вот в этом раскладе, я думаю, скорее всего, хотелось бы четырех, для тех, для кого проблема с жильем, хотелось бы своих вот этих вот четырех углов, как говорится. Ну, вот это вот, вот эта мечта. Мечта хорошая, мечта неплохая. Ну, а ваша последняя карта рыцарь посохов. Ну, этот рыцарь всегда движение. Пойдет дело. Если дело касалось работы, дело пойдет. Может быть, по отношениям завяжете. Если это было про отношения, значит, может быть, войдет в вашу жизнь вот такой вот молодой человек. Муж... Молодой человек, не достигший возраста 40 лет. Молодой мужчина, то есть. Львы, овны, стрельцы, это огненная стихия. Люди интересные, с ними всегда интересно, потому что многое они очень энергичные. Энергичные, постоянно у них какие-то идеи, они постоянно куда-то торопятся, постоянно куда-то стремятся. Это еще люди э, такие, знаете, артистичные, может быть, даже креативные. Э, с ними интересно поговорить. Ну, а для кого-то, вот, как я сказала, это могут быть какие-то проекты новые. Может быть, вы решите что-то по работе. Может быть, решите заняться или войти в чей-то бизнес. Тоже вполне возможно вот по этой карте. Э, ну, все, что хочу добавить. Как бы тяжела не была для вас ситуация, разрешится конец, в общем-то, очень позитивный. Мне хочется эту карту прямо в центр положить для вас, и чтобы она у вас прям вот, когда вы будете проходить через свои трудности, э, так визуально, представляйте себе эту карту, она даст вам какую-то вот поддержку и э, разрешение всех каких-то конфликтов, э, проблем в вашей жизни. Ну, давайте посмотрим про любовь. Первые три карты для тех, кто в паре. Карта возрождения. Принц Пентаклей. И карта Солнца опять. Помните, я говорила про ребенка? Вот вам, пожалуйста. Ну что ж, карта возрождения, карта второго шанса. Может быть, если у вас были какие-то проблемы в отношениях, вы дадите этому человеку еще один шанс. Дадите этим отношениям еще один шанс. Карта возрождения, может быть, вашей любви. Возрождение чувств каких-то между вами, карта примирения, может быть, если были на самом деле какие-то, выругались или расходились, то, может быть, вы помиритесь вот по этой карте. Я думаю, вам преподнесут какой-то подарок денежный может, или просто подарок принц пентаклей это какая-то сумма небольшая я не думаю что вас будут соблазнять какими-то деньгами но тут скорее всего может быть просто подарок чтобы как бы сказать извини вот пожалуйста вот тебе и пожалуйста начать заново, может быть, для кого-то вот рядом имея карту возрождения, карта солнца, все очень позитивно, то есть не бойтесь, если вы хотите принять человека в вашу жизнь опять, или помириться, то все у вас будет замечательно, у кого-то вот этим вот решающим фактором, может быть, беременность именно, у кого-то дети, для кого-то дети, для кого-то может быть, поездка, может быть, на самом деле вы совместно куда-то решите, как будто второй ханимун, как это, медовый месяц, решите еще раз как бы поехать куда-то совместно. Вообще путешествия, они сближают людей, это общие какие-то впечатления, они как клей склеивают отношения. Давайте посмотрим для тех, кто одинок и в поиске. Карта мира, шестерка кубков и семерка пентаклей. Но ну, замечательно тоже, кстати, все очень позитивно. Карта мира – это успешное завершение какого-то цикла для вас. Может быть, и нужно было побыть в одиночестве для того, чтобы очень часто, особенно если мы были в отношениях, в длительных отношениях, и потом расходимся, нам нужно время, время как бы выздороветь. Выздороветь из каких-то отношений э, эмоционально. Потому что эмоциональная травма, она такая же, как и физическая. Ее надо залечивать, э, ее надо лечить. Ну и вот у вас успешное завершение. Кто-то на самом деле все-таки, может быть, поедет куда-то, потому что это за заграница, это дальние страны какие-то по этой карте. Может быть, командировка, может быть, э, поездка какая-то. Кстати, к вашу дверь может постучаться неожиданно кто-то из прошлого человек, с которым вы уже знакомы, может быть, может быть, даже были в отношениях, либо хотели бы, чтобы человек вернулся в ваши отношения. Я думаю, что вы серьезно отнесетесь, потому что семерка пятакля – карта серьезная. То есть, если вы начнете эти отношения с этим человеком, то э, вы будете вкладываться, вы будете как бы взращивать это деревце отношений, вы будете его холить и лелеять, то есть, чтобы все у вас было замечательно. Ну, тоже очень хорошие карты. Давайте теперь посмотрим про финансы для раков. Четверка посохов, карта императрицы, верховной жрицы, простите, и тоже карта мира. М -м -м. Ну, все совпадает. Давайте посмотрим. Четверка посохов, замечательная карта, очень люблю эту карту. Это карта стабильности, то есть финансовая в работе, потому что посохи – это еще работа, карьера, бизнес какой-то ваш. Если вы занимаетесь своим делом, то тут у вас стабильность. Верховная жрица говорит, что в данный момент менять ничего не стоит, потому что карта Верховной жрицы – это карта бездействия, то есть менять, если вы решили что-то там новое вносить в свою карьеру, работу, бизнес, финансы, то не стоит, надо немного посидеть, подумать, доверять себе. Доверять, вот, как вы чувствуете, что надо. Своей интуиции, кстати, самое главное послание этой карты. Ну и тоже успешное завершение чего-то, какого-то проекта по работе, может быть. Может быть, завершение какое то повышение квалификации или еще что-то, что даст вам возможность расшириться. Карта мира – это вот завершение и расширение. Кого-то ждут, может быть, командировки тоже за границей куда-то. Кто-то поедет или вы начнете расширять свой бизнес с иностранными странными партнерами может быть либо продавать за границы какие-то товары или услуги оказывать либо вам может быть у вас появятся поставщики откуда-то из-за границы тоже все очень хорошо мои дорогие ну что ж это все что у меня есть для вас на сегодня если вы первый раз на моем канале пожалуйста подписывайтесь и до новых встреч до свидания!